Меня зовут Никита, мне 27 лет, работаю инженером в сфере связи. Столкнулся с ситуацией, что в окружении мало девушек, с которыми хотел бы завязать отношения. Вот. Я делал какие-то попытки самостоятельно знакомиться с девушками, но они были не очень успешные. Вот. Как-то в поисковике набрал Минск знакомства и нашел Валерин канал. Вот. Канал мне понравилось. Видно, что человек, который снимает видео, разбирается в деле, дает дельные советы. Вот. Плюс была возможность пройти, пойти на бесплатную консультацию. Вот. В общем, мы встретились с Валерой, обсудили. Вот. И я не раздумывая согласился. Вот. У меня были вопросы со страхом подхода. Вот. После прохождения тренинга страха нет, вот. также у меня были проблемы знакомства в метро, в торговых центрах, все ушло. Валера грамотный тренер, на все мои вопросы он дал хорошие отдельные советы. Вот. Результатами тренинга я доволен, вот, он мне дал необходимую базу, с которой я буду двигаться дальше, вот, поэтому, ребята, если у вас есть какие-то вопросы по взаимоотношениям, по знакомству и по, по всем, в общем, таким вещам, то обращайтесь к Валере, вот. без... Валера всегда четко ответить на ваши вопросы, вот, грамотно объяснить, подкрепит это все примерами из жизни. Вот, и как бы, у вас не останется никаких сложностей, чтобы достигнуть той цели, которую вы хотите.